Давайте сразу сыграем с вами в мини-игру. Я расскажу, что это за нож, а вы попробуете угадать его название. Это армейский штык-нож. Клинок этого штыка однолезвийный, с пилой на обухе. Ножны пластмассовые. На конце ножен стальная накладка с вырезом и овальным штифтом. При накладывании клинка овальным отверстием на штифт, штык этой модели превращается в ножницы для резки проволоки. Да, конечно же вы правы, это М9 байонет. Кстати, ставь лайк, если тоже не знал последнего факта про ножницы для резки проволоки. Вот бы и в нашу с вами любимую КС-ку такое добавили, да? Про эту лего-модельку говорить особо нечего. Она не имеет какого-то нестандартного окраса, не имеет особых фишек, просто красиво и четко сделана. Визуально повторяет оригинал на все 100%.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 Играть с таким я бы не осмелился, просто потому что случайно можно что-то задеть и все разлетиться на части. Но вот как выставочный вариант или просто украшение для комнаты, я бы с радостью такой себе заказал. Так, ребят, я думал, что тот лего-корабль из «Звездных войн» поразил меня до нельзя, и ничего лучше уже не будет. Но извините меня, я беру свои слова обратно. Это чудо заставило меня пересмотреть все взгляды и удивиться ему как маленький мальчик вновь. То ли это из-за нестандартного кольцевидного строения, то ли из-за красивейшей подсветки по всему периметру. Не знаю. Скорее всего, даже из-за всей этой совокупности. В любом случае, работа реально суперская. Аж дух захватывает до сих пор, и идут мурашки. Эм, погодите, оно еще, блин, и меняет цвет? Вы серьезно? А прикиньте, если бы такой корабль еще и мог летать? Видимо, это и будет тем обновлением, на которое придут люди через пару лет, чтобы посмотреть и офигеть. Это маятниковые часы Лего, которые полностью функциональны. Они имеют как минутную, так и часовую стрелки, которые можно легко регулировать, чтобы установить правильное время. Маятник качается один раз в секунду. Вес можно увеличить с помощью ключа или мотора. Также создатель говорит, что он работает над механизмом с автоподзаводом, благодаря которому больше не придется самостоятельно их заводить. Хоть сделаны часики из маленьких деталек, весят они около двух килограмм. Складной нож – разновидность ножа, клинок которого убирается в рукоять. На современных складных ножах часто стоят приспособления для открывания одной рукой, например, шпинек или отверстие. Складные ножи удобны в городских условиях из-за малых габаритов. Название «перочинный нож» возникло из практики использования небольших складных карманных ножей для очинки гусиных перьев. Конец такого пера при письме затуплялся и пушился, в связи с чем его приходилось периодически чинить, откуда и пошло название – Однако я, как, наверное, большинство из вас, никогда не слышал об этом происхождении. Для меня оружие стало известно исключительно из CS Эх, помню, были времена. И у меня такой красный ножик в инвентаре был. Ну да ладно, эта модель из Лего смогла навеять на меня воспоминания, а значит она сделана красиво и четко. Ставлю ей большой жирный лайк.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 У нее даже имеется небольшая подсветка красного цвета на рукоятке. А если поджечь стрелы, то и вовсе получается один в один. Здоровский лук, сделанный к тому же полностью из лего. Это нас встречает автомат из игры Tom Clancy's Rainbow Six SMG-11. Это очень точное оружие с большой кучностью ведения огня. Оно позволяет легко стрелять как на ближней дистанции, так и комфортно чувствовать себя на дальней оснащается прицелом со специальной стрелкой, указывающей, куда полетят снаряды. Кстати, в качестве снарядов здесь выступают резинки. Они очень быстро вылетают и могут использоваться в большом количестве. Благодаря планке Пикатинни, обычный прицел можно заменить на оптический с большим увеличением. Ну или поставить что-нибудь свое. В общем, идеи море, да и как автомат он отлично впишется в коллекцию имеющихся пушек из игр.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 Причем надо же было так топово выдержать стиль и передать картинку стекающей лавы и тому подобного. Очень здорово. Ковшовый экскаватор Данная модель представляет собой вообще какую-то next-level идею. Экскаватор своими ковшами собирает любой материал, который вы попросите. Причем работает сразу множество небольших ковшей. Правда, все они скидывают материал также на землю, практически откуда его подняли. Но тут дело за вашими навыками и требованиями. Про полот землю он будет только рад и сделает все в кратчайшие сроки. Но вот если целью стоит перевести что-либо, то нужно лишь самостоятельно заняться регулировкой рабочей скорости. Подобрать именно такую, чтобы после подъема груза тот не переваливался. Но все же масштаб проекта действительно поражает, как ни крути. Уверен, от такого скейта все точно придут в восторг, ведь он выполнен в оригинальном дизайне лего-конструктора. Огромные кубики с предварительно продуманными крепежами были распечатаны на 3D-принтере и соединены между собой в два слоя. Скейт оснастили передними и задними фарами, а также символичными декоративными элементами. Для езды он не требует вмешательства человека, поскольку оборудован электрическим приводом, расположенным в задней части устройства. Подсветка получилась очень яркой и атмосферной, особенно если кататься ночью, а скейт более Пригодным для комфортной и безопасной езды по ровным дорогам. Возле передних фар нас встречает прикольный Лего-Человечек, а все управление осуществляется при помощи пульта.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 Владея такой игрушкой, я бы первым делом постарался воспроизвести собственную небольшую траву или какие-то иные посевы, ну и пособирать все это дело на данном комбайне. Хотя, честно говоря, я почти уверен в его работоспособности. Штукенция и выглядит мощно, и катается довольно быстро, и на деле очень крутая. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же, подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победила Лиза Гольман. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!